Исполняется 115 лет со дня рождения известного отечественного астрофизика, ректора Казанского университета Дмитрия Мартынова. На выставке представлен диплом об окончании Казанского университета Мартынова в 1927 году. Состоялась Всероссийская студенческая олимпиада петра Кап. Студенты предлагают стратегии по разработке вымышленных месторождений. Внутри тренажера зашит цифровой двойник,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 Всем привет! В эфире Универньюса в студии Надежда ДИК. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. В Музее истории открылась выставка Звездочет, посвященная Дмитрию Мартынову, который был ректором Казанского университета с 1951 по 1954 год. Все подробности далее.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 В Казанском университете состоялось заседание Координационного совета по развитию проектов в области информационных технологий. Обсуждалось продление лицензий на программное обеспечение от компании Microsoft. Основной вопрос касался принципа распределения лицензий, поскольку они приобретаются на конкретных людей. Проект прошел все стадии, которые были предусмотрены регламентом. Было принято решение финансировать проекты дальше. Казанский университет улучшил свой прошлогодний результат на 85 пунктов и расположился на 372-й строчке в общемировом зачете рейтинга Round University Ranking. В 2020 году 457-я строчка. Среди российских вузов у КФУ 8 позиция. 1 мая исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, заслуженного профессора Казанского университета Николая Непримерова, человека, разработавшего уникальные технологии по нефтедобыче. По этому поводу вместе с Нафтоколледжем Казанский университет проводит Всероссийскую студенческую олимпиаду Петра Кап. Все подробности далее. Олимпиада Петра Кап проводится на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета уже четвертый раз. На открытии Олимпиады с приветственным словом выступил директор института, проректор по научной деятельности Данис Тургалеев. Он поделился успехами института и отметил, что в прошлом году Казанский университет выиграл конкурс на создание научного центра мирового уровня, став главной организацией в консорциуме вузов по рациональному освоению запасов жидких углеводородов планеты. Участие в Олимпиаде Петрокап Кап, принимая студентов со всей страны, как в очном, так и в онлайн формате. Среди участников такие учебные заведения, как Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Московский государственный университет и другие. Сама Олимпиада Петрокап Кап проходит на цифровом тренажере. Внутри тренажера зашит цифровой двойник какого-то выдуманного месторождения. И каждая команда, глядя на данные, которые ей предоставляются изначально, и проводя какие-то дополнительные исследования с этим вымышленным месторождением, планируют мероприятие. И они делают это каждые несколько шагов. Каждый шаг – это год разработки месторождения. Перед участниками 14 команд стоят такие задачи, как правильное распределение финансов, создание оптимальной стратегии разработки месторождения. К слову, в этих заданиях студентам помогут разобраться специально организованные в рамках Олимпиады мастер-классы. Если говорить про то, что ждет наших участников, у нас... Несколько индустриальных партнеров. Это крупные нефтяные компании, частные инвесторы, которые приготовили какие-то небольшие, но приятные сувениры, какие-то призы для тех, кто займет у нас первые места. Вот. Всем ребятам желаю успеха. Олимпиада завершится 28 апреля. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В КСК КФУ «Уникс» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня открытия 9-й Казанской спецшколы военно-воздушных сил и 95-летию Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Георгия Константиновича Масолова. В рамках юбилейных дат в лицее имени Лобачевского открылась выставка, посвященная Георгию Масолову. Презентация книги «Честь имею».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 В Альметьевском районе Татарстана началась трансляция из гнезда солнечных орлов. «Тайны птичьей жизни» стали доступны на YouTube с марта этого года. Подробности в сюжете. Что можно узнать, наблюдая за орлами? Ответ доступен каждому пользователю сети интернет. На этих кадрах прямая трансляция из гнезда могильников или, как любовно называют птиц-орнитолог Ренур Бекмансуров, солнечных орлов. Это уже не первая попытка специалистов установить односторонний контакт, однако жизни предыдущей орлиной пары оборвались при трагических обстоятельствах. В прошлом году мы ставили камеру тоже в онлайн режиме на гнездо большого подорлика. Самка отложила яйцо, но самец погиб на линии электропередачи, которая недалеко от гнезда. Ну и самка, естественно, пыталась одна насиживать кладку. Заброшенные сельскохозяйственные угодья и вмешательства человека оставляют все меньше пропитания орлам. Гнездовья птиц теперь встречаются около ненаселенных пунктов и мест нефтегазодобычи. Сокращению их популяции угрожают не только природные условия, но и линии электропередач. Задача ученых – проследить за реконструкцией опасных объектов и с помощью трансляций привлечь внимание к проблеме. Когда, допустим, какая-то стройка начинается, какую-то трассу начинают прокладывать, лес рубить, а Люди не задумываются, что э, ведь здесь кто-то живет. Мы их хотим показать, что они не где-то там далеко в горах, а они живут совсем рядом с нами. Пока орнитологи отстаивают права орлов, птицы занимаются ремонтом гнезда. По прогнозу Ренуры Бекмансурова, наблюдающего за парой с 2018 года, через полтора месяца у них появится потомство. Ариадна Кугушева, Универньюз.